Анна Семенович – российская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы Блестящая, которая начала творческую карьеру после травмы, поставивший крест на ее спортивных достижениях. Помимо певческого таланта, Анна знаменита еще и своими формами, которые сделали в свое время девушку-обладательницей титула «Мисс Бюст. Анна Семенович родилась в 1980 году в Москве в семье директора мехового ателье Григория Тимофеевича и экономиста Татьяны Дмитриевны Семенович. Родители воспитали двух детей, старшую Анну и ее младшего брата Кирилла. В два года Аня тяжело заболела и полгода пролежала в больнице с диагнозом ревматоидный артрит. После выписки врачи посоветовали родителям отдать девочку в спортивную школу. Выбор пал на фигурное катание. Малышка встала на коньки в трехлетнем возрасте, и ей это занятие понравилось, как и пение, которым Аня занималась все свободное от фигурного катания время. Уже в школьные годы Анна Семенович добилась существенных результатов в спорте. Она регулярно ездила на соревнования, в том числе и за границу. В детстве ей пришлось поменять пять школ. Девочка с трудом находила общий язык с одноклассниками. Ей завидовали, ведь имея возможность бывать за границей, а не покупала себе там фирменные вещи. После школы Семенович решила связать свою жизнь с фигурным катанием и поступила в Московскую академию физической культуры. Ее сразу выделили как перспективную спортсменку. С ней работали знаменитые в мире фигурного катания тренеры. Под началом талантливых учителей, заслуженного тренера СССР Елены Чайковской, заслуженного тренера России Натальи Леничук и заслуженного мастера спорта Геннадия Карпаносова Анна делала большие успехи. Спортсменка не раз завоевывала призовые места на международных соревнованиях. В свое время она даже вошла в список шести сильнейших фигуристов мира в танцах на льду. Три года фигуристка жила в Соединенных Штатах Америки и там же тренировалась. Но девушке пришлось уйти из большого спорта, травмами низко и последующая операция поставили точку на спортивной карьере. Анна еще пробовала вернуться в большой спорт, но травмированное колено невыносимо болела. Она полгода каталась, постоянно поддерживая себя уколами, но так дальше продолжаться не могло. Полгода Анна привыкала к мысли, что карьера в спорте уже позади. Но надо было искать себя в чем-то ином, ведь в 21 год вся жизнь впереди. И девушка вспомнила о другом увлечении – пении. В этом ей помог продюсер Даниил Мишин. Семенович начала выступать в коллективе под названием «Ангелы Чарли». Но финансовые трудности не позволили раскрутить группу, и «Ангелы Чарли» прекратили свое существование. К счастью, Анну с ее яркой внешностью и врожденным артистизмом успели заметить и пригласили работать на телевидении. Так началась новая, музыкальная, глава биографии Семенович. Сначала она вела спортивные передачи, но потом ее приняли в музыкальную программу «Адреналин Пати» на канале СТС, там она и познакомилась с группой «Блестящие». Однажды телеведущая брала интервью у Жанны Фриски, Юлии Ковальчук и Ксении Новиковой. К этому времени Анна уже успела завоевать титулы «Мисс Бюст» и «Мисс Обаяние». Видимо, она смотрелась со всеми так органично, что сразу же после записи передачи продюсера группы Андрей Грозный Андрей Шлыков предложили ей войти в состав «Блестящих». не согласилась, бросив работу на телевидении. В группе «Блестящая Семенович» блистала несколько лет. Самыми знаменитыми клипами, в которых поклонники группы увидели Анну, стали «Апельсиновая песня», «Новогодняя песня», «Пальмы парами», «Брат мой десантник» и «Восточные сказки». Певица поняла, что обладает достаточной харизмой и узнаваемостью, чтобы начать сольную карьеру. В 2007 году Семенович покинула блестящих и погрузилась в сольную музыкальную карьеру, кино и телевидение. Как показало время, она поступила правильно, риск оправдал себя. В 2008 году поклонники Анны увидели ее первые клипы. Это были ролики на песне «На море» и «Тирольская песня». В 2016 году вышел сольный сингл «Не просто любовь». Вошедший в ста лучших хитов на территории России и стран СНГ, спустя год Семенович порадовала фанатов новым треком «Хочу быть с тобой». Вскоре биография Семенович пополнилась новыми страницами. Еще в бытность блестящих Ани начала сниматься в кино. В 2004 году она сыграла в сериале «Холостяки», в картине «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». Спустя год получила роли в лентах «Обреченная стать звездой и студентки». Самые яркие роли актриса сыграла в фильмах «Ночной дозор» и «Гитлер капут». Но если здесь Анна снялась во втором плане, то в комедийном сериале вся такая внезапная она получила главную роль. В 2006 году Анна вернулась на лед. Но не как спортсменка, а как участница проекта первого канала «Звезды на льду». В дуэте с артисткой выступил актер Вячеслав Разбегаев. А в 2007 году фигуристка, певица и актриса Семенович снова вышла на лед, уже в рамках телешоу «Ледниковый период». На этот раз с ней в паре катался Алексей Макаров. Личная жизнь Анны всегда была в центре внимания поклонников и журналистов. Девушки приписывают множество романов, но большинство из них – это слухи. Романтические увлечения Семенович всячески старается оберегать от посторонних глаз и почти никогда не рассказывает об избранниках. Казалось бы, какое-то время назад Анна определилась со своим выбором и нашла того единственного, с кем готова быть вместе. Это бизнесмен по имени Дмитрий, который на 5 лет старше Семенович. С ним артистка познакомилась в компании общих знакомых. Молодой человек сразу же начал ухаживать за Анной. Во время шоу «Ледниковый период» Дмитрий привозил на тренировки обеды из ресторана. Причем не только ей, но всем участникам шоу. Такая забота и щедрость окончательно покорили Анну, и она согласилась жить с Дмитрием. Семенович утверждала, что наконец-то нашла мужчину своей мечты, однако свадьбы дело не закончилось. Анна обладает яркой внешностью, но главное достоинство, которое приковывает внимание сильной половины человечества – грудь певицы. Девушка является счастливой обладательницей бюста пятого с половиной размера. Певица утверждает, что пышные формы достались ей от матери. Кроме того, после завершения спортивной карьеры она слегка поправилась, особенно в плечах и в районе груди.